Новый аэродромный заправщик самолетов разрабатывается для ВКС, Минобороны РФ. Новый аэродромный автотопливозаправщик, который позволит заправлять несколько самолетов сразу, разрабатывают для Воздушно-космических сил России, сообщили в четверг в Минобороны РФ. В интересах ВКС завершается разработка аэродромного автотопливозаправщика АЦ-26560 в котором применены современные отечественные технологии, позволяющие одновременно заправлять несколько воздушных судов в автоматизированном режиме, сказали в ведомстве. В Минобороны отметили, что новая машина позволяет вдвое сократить время заправки и повысить автономность работы. В ведомстве добавили, что опытный образец заправщика был проверен в ходе учений в 2021 году. Аэродромный заправщик ац 26560 6560 оборудован шасси повышенной проходимости, поэтому может эксплуатироваться в условиях полного бездорожья. Чтобы пролететь несколько тысяч километров и доставить полезную нагрузку в район сброса, дальний бомбардировщик должен иметь топливные баки огромной емкости. Так, самолеты семейства Ту-95 берут на борт до 80 тонн горючего а емкость топливной системы сверхзвукового Ту-160 превышает 170 тысяч литров. Для подготовки таких самолетов к вылету требуются особые машины топливозаправщики способные за один рейс доставлять к технике максимальное количество керосина. Оригинальный вариант решения подобных задач был предложен в отечественном проекте. Как сообщили в Минобороны России, новая машина может автономно заправлять сразу несколько воздушных судов в автоматизированном режиме. Разработка позволяет в два раза сократить время заправки. Опытный образец уже применялся на учениях в прошлом году. Заправщик удовлетворяет самым современным требованиям по точности измерений и обеспечению частоты топлива, поскольку в нем имеется усовершенствованный фильтр водоотделитель и счетчик жидкости. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.